Нет 3D Touch, одинарная камера, толщенные рамки по периметру корпуса. Не поверишь, но все эти и не только недостатки нового iPhone XR ставят людей в тупик при решении о покупке этого смартфона. Привет всем яблочникам, вы смотрите Apple Finder и сразу к делу. Бесспорно, эта технология является невероятно удобной при выполнении любых действий на iPhone, где она так или иначе поддерживается. Быстрые ответы на сообщения с экрана блокировки при помощи 3D Touch, активация предпросмотров фото, в галерее, также при помощи 3D Touch и так далее и так далее. Твой iPhone умеет это и всегда умел. Скачивай музыку из ВКонтакте, группируем иконки приложений по их цвету и создавая империю клонированных данных твоего iPhone вместе с утилитой Anytrends. Подробности в описании к этому видео. Если вы никак не можете решиться, мол будет ли вам удобно пользоваться новеньким iPhone XR без функции усиленного нажатия 3D Touch по дисплею, то заходим в настройки на вашем нынешнем устройстве, идем в раздел «Основные», «Универсальный доступ», где отключаем параметр 3D Touch. Лично мне хватило пару дней, чтобы понять, нужна мне эта функция или нет, и как оказалось, не очень-то и нужна. Вот интересно стало, а сколько людей в целом пользуется 3D Touch на их устройствах? Давай с тобой сделаем так, если ты хотя бы один раз на протяжении всего рабочего дня пользуешься 3D Touch на своем айфончике, то ставишь лайк этому видео и подписываешься на канал. Несмотря на то, что в iPhone XR установлена стандартная одинарная камера, это никак не помешало инженерам из компании Apple сделать ее круче и на несколько голов выше, чем у флагманов предыдущих лет. Если беспокоитесь за портретный режим, не волнуйтесь, здесь он присутствует, разве что срабатывает только при обнаружении людей в кадре. Но из-за большей светосилы в сравнении с двойным модулем, фотографии можно делать на максимально комфортном расстоянии, не отходя далеко от человека и без шумов что немаловажно. Если же у вас волнует качество при приближении, то судите сами, будет ли для вас это столь важным аргументом отказаться от покупки нового iPhone XR. Это дело вкуса каждого. Несомненно, рамки у XR в сравнении с тем же X больше, но это не столь критично. Складывается ощущение, что после покупки нового iPhone XR вы изо дня в день по расписанию будете сравнивать толщину рамок между своим устройством и каким-нибудь новеньким iPhone XS. Например, уже спустя первые часы использования, вы напрочь забудете об этом глупом стереотипе, что из-за рамок пользоваться устройством невозможно. Пару слов о дисплее: очень яркий и сочный. Не OLED, конечно, но даже IPS с разрешением 720 пикселей выглядит. Просто потрясающе. Давай еще раз закрепим с тобой весь пройденный материал, который мы оба получили, исходя из данного видео. Отсутствие 3D дачи является скорее преимуществом, нежели чем недостатком, поскольку без данного ресурса в системе устройство будет разряжаться гораздо медленнее. Одинарная камера также является неоспоримым преимуществом в пользу покупки нового iPhone XR, а широкие рамки вокруг шикарного дисплея не более чем раздутые... И вымышленная проблема. Подписывайся на канал и оставайся с лучшим контентом об iPhone, фишках iOS и компании Apple. До скорого, пока!